Испокон веков власть была прерогативой мужчин. Роль женщины ограничивалась исключительно династическим браком и рождением здоровых, крепких наследников. Однако борьба за возможность воспринимать женщин серьезно, успешно отразилась в настоящем времени. И теперь женщины порой правят своими государствами гораздо лучше, чем мужчины. Демократическая парламентская республика Индия является одним из ярких примеров, где к власти поступательно, но верно пришли женщины. Так, в недавних президентских выборах победу одержала кандидата от Национального демократического альянса Драгупади Мурму. Таким образом, женщина стала главой государства во второй раз в истории страны. Мурму принесет присягу 25 июля. За день до этого закончится срок полномочий действующего президента Рама Надхакавинда. Если брать, конечно индийскую традицию, то женщины в индийской политике присутствуют исторически. Можно вспомнить знаменитый премьер-министр Индии, Ганди, уганди вот, которая вообще считается одним из самых крупных индийских деятелей, одна из самых крупных, выдающихся премьер-министров Индии. И поэтому вот, ну, с моей точки зрения здесь как бы большого удивления нет, потому что в Индии в принципе действительно женщины политики имеют возможность реализовывать себя. Выдвинутая на пост президента Драупади Мурму стала самым народным главой государства в истории независимой Индии. Она происходит из небольшого малоизвестного племени санталов, исторически принадлежавших к социальным низам. Индийский политик посвятил свою жизнь служению обществу и расширению прав и возможностей бедных, угнетенных и маргинализированных. Большим плюсом для ее карьеры стал богатый административный опыт, в том числе в качестве выдающегося губернатора. Ее лозунги, они как раз направлены на повышение различного рода социальных гарантий, на развитие бесплатной медицины, на развитие бедных сел и общин. То есть та программа, которая говорит о том, что государство должно... В первую очередь помогать и заботиться вот этим самым низам. Ну, то есть вот такая социально ориентированная программа государственной политики. Что касается политических отношений ранее упомянутого государства с другими странами, то отношения между Россией и Индией развиваются очень прогрессивно. Индия обозначена как одно из стратегических направлений внешней политики России. К тому же в свете последних нестабильных отношений в мире Индия остается для России надежным партнером. Карина Саяхова, Универньюз.